Повышение эффективности и результативности деятельности подведомственных Министерства образования и науки России и организаций, в частности, финансово-хозяйственной деятельности и контрактных служб в сфере закупок было рассмотрено 12 октября в КФУ. Проведение конференции направлено на обмен опытом между представителями органов федеральной и исполнительной власти, экспертами профессионального сообщества и представителями организаций по вопросам использования имущественного комплекса, соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок. Переприятие привлекло к себе большое внимание сразу нескольких городов России. 14 и 15 сентября конференция стартовала в Санкт-Петербурге. Теперь она продолжила свою работу в Казани, на площадке одного из старейших вузов нашей страны. Хочу отметить, что Казанский университет был кузницей, кадров экономистов и финансистов, начиная с модели создания 1804 года. В современных условиях решения задач финансового сниверситет возможно качественного менеджмента, оптимизации избыточных расходов, освобождения наращивания дополнительных ресурсов. Поэтому необходимо уделять особое внимание стратегическим вопросам управления финансовых деятельности. Проводимое мероприятие вызвало большой интерес благодаря уникальной возможности информационного отмена между представителями органов федеральной исполнительной власти и профессионального сообщества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности. Отдельно участники конференции отметили открытую позицию Казанского федерального в вопросах контрольной деятельности и заданному вектору дальнейшего развития. Адель Шемилова, Владислав Михневский, Универньюз.